Друзья, всем привет! Это Илья Рахманин. Сегодня видео из цеха. Покажу вам как мы разбираем редуктор. В редукторе эмульсия мы сольем, помоем, заменим сальники и вам брат. Смотрите видео до конца, будет интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Работаем. Маркуль 60. Сейчас ремонтируем редуктор. Идет разборка редуктор Вот слили масло и Сняли, да? Сняли, разобрали теперь ждем новые сальники и собираем в общем разобрали мы редуктор эмульсия возникла только из-за того что была рваная прокладка между крышечкой где находится крыльчатка и соответственно корпусом редуктора туда водичка потихоньку затекала и образовываю эмульсию Человек так ездил весь сезон Стружки, слава богу, мы не обнаружили Там есть заливная, которая пробочка, она магнитная Если на ней есть стружка, значит надо смотреть шестеренки Здесь, слава богу, этого не было Но развалился игольчатый подшипник То есть ждем подшипник, сальники и едем дальше ну, пришли наш набор для замены самиков на редуктор чуть больше такой Четы. заказывали тоже разводился так это будет сейчас будем ставить Так вот, все Mm-hmm. Собрали мы редуктор, опрессовали, залили масло. Сейчас пойдем стоять на двигатель. Друзья, если вам нужна помощь по ремонту редуктора, обращайтесь, все контакты в описании под видео. Ставим лайк, подписываемся на канал. До встречи!